Приветствую вас, мои любимые подписчики. С вами Елена Дегурова, Содружество Геркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для водолеев. И, конечно же, я начну с того, что напомню вам, сейчас мы проходим коридор затмений. Это настоящий коридор возможностей, притом он направлен именно на реализацию ваших финансовых планов. Для того, чтобы максимально можно было реализовать все, что заложено в вашей судьбе, устранить препятствия, которые могут быть на пути желаемого, мы проводим групповые энерго-вибрационные сеансы тремя мастерами. И это не просто сеансы, а это настоящее переписывание вашей жизни в ту сторону, которая принесет наибольшее счастье. Более детально, что это такое, вы можете узнать по ссылочке, которая находится под этим видео на нашем канале в YouTube. Также вы можете почитать отзывы людей, которые участвовали в первом потоке. Это даже не отзывы, это то, что происходило с ними во время сеанса, либо описание того, что происходило после сеанса. Те результаты, которые они уже получают. Поэтому а, посмотрите, определитесь и не упустите свой шанс. А сегодня, 5 февраля в 19.00, а стартует второй поток, который будет проходить 5 дней. А с 10 февраля стартует третий поток энерговибрационных сеансов, который тоже будет проходить пять дней, только в 14.00. Мы будем раскрывать ваш потенциал, трансформировать все, что не делает вас на сегодняшний день счастливыми, в ваш ресурс, в вашу силу, и будем устранять ваши, трансформировать ваши установки, блоки на вибрационном уровне. Также мы будем закладывать нужные установки, которые будут способствовать вашему развитию в этой жизни. Поэтому обязательно хотя бы ознакомьтесь, чтобы знать, что это такое, и в идеале просто воспользоваться этим уникальным предложением. Три мастера, пять дней, пять сфер жизни, отношения, здоровье, финансы, успех во всем и раскрытие потенциала для яркой, жизни 10 сеансов за 5 дней один с вами один без вас ну еще и со скидкой 30 процентов это просто нельзя пропустить обязательно воспользуйтесь напоминаю что ссылочка на ознакомление что такое энерговибрационные сеансы и отклики вы найдете под видео на нашем канале в youtube под этим видео также на нашем канале, только на нашем канале вас ждет 4 уникальных подарка, о чем они кратенько скажу, это возможность привлекать деньги быстро и легко, а также привлекать желаемое через определенные установки для вашего подсознания. А, так что идите, смотрите, берите подарки, пользуйтесь именно на здоровье. Еще один очень важный момент, долгожданный для многих наших подписчиков, это возможность заказывать индивидуальные прогнозы для себя и для своих близких, можно даже в подарок. Это а, еженедельные прогнозы на неделю по каждому дню а, в сфере бизнеса или финансов, здоровье и отношений, а также на месяц прогноз по разным четырем сферам вы выбираете одну или несколько, которые вам необходимы. Это здоровье, отношения, сексуальный прогноз и финансы. Примеры прогнозов и подробное описание вы тоже найдете по ссылочкам в наших соцсетях или под видео на нашем канале в YouTube. Ну а теперь что же ожидает Водолеев на этой неделе? Вот водолеи в будние дни недели способны проявлять свои лучшие человеческие качества. Вы будете тактичны и вежливы в отношениях с окружающими, проявляя готовность идти на помощь в случае необходимости. Причем это приятное во всех смыслах поведение часто не будет иметь никакого корыстного подтекста. Многое вы будете делать для окружающих бескорыстно, соответственно и окружающие вас люди на ваше доброжелательное отношение будут отвечать такой же симпатией. Также это прекрасное время для знакомства с людьми, в которых вы заинтересованы и успешно будут проходить любые поездки, особенно если это поездки по учебе любой колледж, институт или повышение квалификации. И это очень удачное время для смены имиджа. В любом случае изменения в вашей жизни э, и в вашей внешности, точнее через вашу внешность, имидж э, в вашей жизни пойдут вам на пользу. А в конце недели на выходных воздержитесь, пожалуйста, от контактов с представителями власти или э, с влиятельными людьми. Ваше самолюбие может пострадать от такого рода контактов. Что же касается любовных отношений для водолеев на этой неделе. Вот влюбленные водолеи склонны к преувеличениям. Вы можете сходить с ума от любви, сорить деньгами, переоценивать свою роль в событиях. Одновременно ситуация дает смелость подступиться к партнеру, который в каком-то отношении стоит выше вас, либо отдаляется от вас. Удачные для вас дни – это 5 и 9 февраля. И вам будет нелегко сохранять равновесие и смотреть на ваши отношения с холодной головой, особенно если вы уже по уши влюблены. Если вам необходимо отстраниться, взять паузу и проанализировать положение, дождитесь воскресенья. Это будет наилучший для этого день. И что касаемо карьеры и финансов. Я рекомендую водолеям в первой половине недели активнее идти на контакты с окружающими. Так вы сможете расширить свои деловые связи. Отдайте предпочтение тем контактам, инициаторам которых были именно вы. И при возникновении потребности в построении, в получении посторонней помощи всегда найдется нужный для вас человек. Главное создать намерение и попросить эту помощь. Вторая половина недели может быть связана с осложнениями с начальством. Воздержитесь от личных инициатив и старайтесь укреплять себя в дисциплине. Вот самодисциплина – это самое полезное, что вас ждет на этой неделе, особенно в конце недели. Вас будут ценить за инициативность и за исполнительность, но самое будет ценное – это исполнительность. Ну что, дорогие водолеи, мы желаем вам прекрасной, счастливой недели. И, конечно же, приглашаем вас на наши сеансы, где вы сможете раскрыть свой потенциал намного-намного сильнее. А если вы хотите сказать спасибо за наши прогнозы, за любые видео, которые вы смотрите на нашем канале, ставьте лайк, это будет ваше спасибо. Если вы хотите сделать небольшой энергообмен, делайте максимальный репост. Это будет э, ваше большое спасибо нам, и также ваши друзья однозначно оценят э, то, что вы поделились с ними полезным видео. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, включайте колокольчик, так вы будете получать новые видео и оповещения о том, что они вышли своевременно. До новых встреч, мои родные! С вами была Елена Дегурова, Содружество Яркожителей. Пока-пока!